Да? Ну да, сейчас. Дорогой ты мой Патрик, поздравляю тебя с Новым Годом, желаю в жизни тебе успеха, поменьше слез, побольше смеха, дорогу жизни подлиннее и много радости на ней. Пусть каждый твой обычный день прекрасный праздник превратится, и никогда печаль и тень в твоих глазах не отразится, Счастья, здоровья тебе, любви, а главное любить и быть любимым. А также... Любовь счастья как всегда, приходит разные года, желая, чтобы ты любил, тебя любили, как всегда, и это сказочное чувство не покидало никогда. А также пусть Дедушка Мороз в Сбербанке сделает тебе взнос, а Снегурочка тайком весь год тебе поет коньяком, пусть Санта-Клаус а Санта из мешка тряхнет валютой, как снежком. А также еще тебе, дорогой мой, пей, веселись, но под елку не сварись, чтобы Дедушка Мороз вытрезвитель не увез. Это мы без подготовки. Патрику сегодня я сделал просто небольшой концертик к Новому году. Поздравляю вас с Новым годом. Желаю счастья, здоровья и любви. И все, что, что захочется, и с кем хочется, и когда хочется, и поддержаться и поворочиться, тем дольше, тем лучше. Все. Ну спасибо, хорошо. спасибо за внимание. А кто сказал, что я не русский? Вот, вот мой русский. отец. Да, да, да, мой да, да, отец, да, мой да. друг. Батя, батя, батя, да, батя. Ой, батя. Ой, ой, ой, ну я люблю Россию, я русский. Да.